на озере то нигде не дымкать. Что делать? Давай побьем от дверь маркера. Сними ее. Это пока не кончилось. Сними и приблизь. Портишь мне влог. Я же влогером стал. Теперь буду влоги снимать. на. На чешую камеру. Сейчас расскажу все. И у тебя ее отберут за долги. <свят> Охранник отберет. <свят> и руку сломает. Смотри, тегаю на щитке. Все, <свят> бежим. Тут все равно похавал и не дошел до мусорки. Приятного аппетита. А вот эта дорога, знаешь, для самых избранных, ее доходят до конца только самые избранные. Например, как мы. ладно. Многие не доходят и умирают. Нам еще обратно идти? Йокало, маменька. И не, не двигаюсь. <свят> Рекламируем гроб. Гро. Всего 1000 рублей всего в Феткэпе. Хэштег, кто отказывается от цен в Феткэпе. А Пойдем, да, Андрей? Ура, я настроил камеру. Она сейчас сядет, пока ты там настроил все. Готов? Давай заново. А ты обрежешь потом, да? Я обрежу. Давай заново. Ну ты чайник. ой ой ой помнишь как ты вот короче где свет снимал меня вот так с удалением. Угу. короче сейчас вот так по снегу чистому пойдут и меня вот так снимешь как будто все расширяется хорошо и короче будешь снимать потом как я тегаю окей хорошо давай сзади вставай сзади? да угу. можно О самая лучшая граффити. тоже хорошие граффити. Плохо видно. Очень жаль. О. Куда идет? Чело, чело. Главное, чтоб ты моложе был. Это классно. То, что ты сейчас снимаешь. Смотри, ну, нарко... опять дерьмо. <свист> <скоро> <свист> в Будущее себе. Это двойной, короче, ностальгия. Это коллапс битмейкерова.